Bonjour les amis! Здравствуйте, друзья! Сегодня я вас угощу одним из вариантов великолепно красивого и не менее вкусного пирога подсолнух. Он получается таким нарядным, что его не стыдно подать и на праздничный стол. Начинок к нему можно придумать бесконечное множество, а у меня сегодня будет вот такая. Чтобы не пропустить следующий рецепт, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Порежем лук. Обжарим его на растительном масле до полной готовности. У меня уже готовый шпинат, поэтому я смешиваю его с жареным луком вне огня. Добавляю брынзу, довожу до однородности. Перекладываю готовую начинку в отдельное блюдо и ввожу копченый лосось, порезанный мелкими кусочками. Солите и приправляйте начинку по вашему вкусу. Вот она и готова. На пласт теста разложить заготовку по кругу. разровнять, придать форму венка. Накрыть вторым пластом слоеного теста. Защипить края. Плотно придавить середину. Края также можно защипить и вилкой, чтобы уже наверняка. А в середине сделать вилкой несколько проколов. Я ставлю в центр круглую формочку, в нее позже пойдет соус. Теперь нужно порезать пирог на порционные куски. У меня их 12. Каждый кусочек переворачиваем на бачок. Распрямляем его, выворачивая наружу начинку. Похоже на открытые пирожки. Заканчиваем, покрывая пирог яичным желтком. Отправляем в духовку на 40 минут. Соус у меня сметанный. Я использую сметану самой высокой жирности. Смешиваю ее с порубленным укропом и соком лимона.